и сегодня очередное занятие по э, вхождению в свечной бизнес э, поводом для сегодняшнего урока послужило то, что некоторые мои ученики то есть, несмотря на мои рекомендации все-таки решили заниматься каким-то определенным выпуском определенного рода свечей например, резных свечей то есть, э, купили оборудование начали делать резные свечи, что-то начало получаться. Возникла проблема со сбытом, как бы. То есть, как я вам и обещал в предыдущих уроках, я могу вам сделать сайт под ваши резные свечи и в дальнейшем вас консультировать, как этот сайт раскрутить. И хотел бы посмотреть некоторые нюансы по сбыту вот именно резных свечей. Что такие резные свечи? Резные свечи – это особый вид свечей, которые, ну, скажем, просто так, ну, вот, сидишь как бы на диване и думаешь, а не купить бы мне резную свечу. На самом деле происходит все, ну, все по-другому. Делясь опытом с вами, как мы реализовывали резные свечи, ну, когда вот этим начинали заниматься. Итак, вот резные свечи, резные свечи, резные свечи, как их сбыть, как их сбыть. Само собой, разумеется, можно как бы вложить там крупную сумму денег в рекламу в печатных изданий, в рекламу как бы в Яндекс.Дерек, а SEO-оптимизация сайта, но тем не менее как бы Сама по себе интернет-реклама, она, ну, как по тему пользы вам не принесет, ее нужно делать в совокупности. И что мы делали? А, то есть, ну, это вам совет для быстрого ухода в сечной бизнес. Первое. Нужно просто в вашем городе, где вы занимаетесь изготовлением свечей, дать себе время, где только можно. Платно, бесплатно. А, бесплатные, бесплатные бесплатные мастер классы мастер -классы. классы по изготовлению, изготовлению резных свечей. Резных свечей. И все. Вот это объявление, бесплатные мастер классы по изготовлению резных свечей. Вы набираете группу, ну, скажем, человек 10. Человек 10 набрали, вам позвонили, вы делаете мастер-классы. Да, делаем. Здесь человек собрали, начинаете им показывать, как делают резные свечи. Абсолютно бесплатно. А, показали, то есть показать, показать. Третье, напоследок рассказать. Напоследок рассказать, а, что вы можете вот, каждую ледную свечу, то есть ну, люди же будут у вас на этом ответ класси свечи сами. вы можете эту свечу забрать, ну скажем, за 200 рублей, свечу, за 200 рублей. Я уверен, не то что уверен, я говорю вам из собственной практики, а большинство людей ну, забирайте с собой эту свечу, хотя себестоимость одной свечи, ну, где-то равна 100 рублям. Парафин, краситель, петель и так далее. Вот. И где-то на втором, на третьем занятии, занятия, точнее, от второго по третьем занятию, вы обзваниваете местное телевидение, в каком городе вы не находились, в Саратове, в Москве, в Санкт-Петербурге, Костаная, в Чите, в Риге, вы обзваниваете и говорите, ну, привет, ну, меня зовут Юлия, да, я занимаюсь изготовлением резных свечей, и я решил уделиться бесплатным опытом, ну, как это делать. Скажите, пожалуйста, вы не, не могли бы вот, ну, сюжет сделать? Ну, про то, что его бесплатно делились с людьми знаниями. И параллельно то есть дублируйте звонок и письмо, звонок и письмо, и прикладывайте видеозаписи в 15 глазах, вот, вот, своим, как бы, электронным обращением. И с практики, вот допустим, вы, ну сколько каналов, допустим, у вас в городе, к примеру взять, маленький городишко, если взять, такой вот, 10 каналов, да? Из 10 каналов, из 10 каналов Два, два канала соглашаются. То есть на самом деле а, они присылают репортеру, журналистов с видеокамерой. А, но вот именно под вот ваше сборище, где вы учите людей делать редные свечи. И в конце концов выходит сюжет на телевидении. Сюжет, что вот такая фигюле проводит бесплатные мастер классы по, по редным свечам. Пожалуйста, приходите. Любой, кто может. А, после этого у вас начинается как бы шквал звонков. Шквал звонков, потому что на телепередаче, в конце, там оставляют ваш контактный телефон. И ну, сколько, то есть, ну, записался на этот массы код средных свечей. Вы говорите, да, конечно, ну, приезжайте какое-то время. Оптимальная группа. Я вот такой мероприятия, как я уже говорил, 10 человек. 10 человек. Из этих 10 человек где-то 8, 8 человек, вот, уходя из занятий, а, покупают вот, собственные свечи, ну, которые они сами нарезали по вашим чужским чувств руководствам, ну, за эти 200 рублей. М -м -м, вот вам и прибыток. А, дальше идет интересная динамика где-то на третьем, на четвертом занятии к э, вам подходит, ну, человек, и это как бы закон, это, ну, закономерно, и говорит, слушайте, Юля, а можно ли, его, ну, как бы, ну, вместе заработать с вами там и так далее? Вы говорите, да, конечно, можно, поскольку вы же вы всем визитки ну, с, с с описанием рода своей деятельности, где обязательно на сайте ставьте вакансию Нам требуется распространитель свечей и вы просто объясняете э, то что вот вам парочка ну, свечей для образца вы просто ходите ну, по магазинам по цветочным магазинам Ну то есть вы объясняете интересующемуся человеком. А в случае успешной продажи то есть Ваша заработную плату будет составлять 100 рублей, со мной проданной свечи. Вот. И у вас такая волна пойдет после вот этих сюжетов, что меньше гарантированных гарантированным 5000 рублей в ну, один день, за один день, ну как бы, вы просто реально не сможете меньше зарабатывать. И вам, параллельно, когда у вас деньги ну, уже появятся Параллельно нужно давать рекламу «Целевые печатные издания». Что такое целевые печатные издания, куда следует давать рекламу о, о важных свечах, а куда не следует давать, я расскажу на своих следующих уроках. С вами был Сергей Маузер, основатель свечного сайта номер один. До новых волнующих встреч. До свидания.